Следующий, следующий вопрос, который бы тоже хотел задать, это о профили. В общем-то, это, наверное, одна из основных частей, да, что является... Это... Что бы я хотела вот сейчас осветить для наших зрителей, для телезрителей, для тех, кто слушает... Ты такие классные по профилю, кстати текста написала и, и вот эти выложила. Вот я рекомендую зайти на Фейсбуке, помните, давай. А у меня в любой сети, В Фейсбуке, в Инстаграме. Марина в выложила. Вот, ребята, все мои подписчики. Рекомендую Зайдите к Марине, посмотрите. По профилям она очень хорошо, хорошее такое качественное описание дала. Мега. Мне понравилось, во всяком случае. Спасибо, Олег. Я старалась написать не профили, а цифры, да, потому что потом комбинация этих цифр дает какую-то уже стратегию. Но это линии называется. Да. да. Поэтому здесь у нас что получается? Комбинация из этих шести линий, которые, ну, вы выцин, да, когда мы по книге перемен гадаем. Вообще напишите, а кто когда-нибудь гадал по книге перемен на монетках? Был такой вас? В детстве, я помню, назвала. Я помню, что в 90-е годы, когда пошел вот вал эзотерики, я пробовала все и деревенскую магию, и гадание дзин, и составление гороскопов, да. вообще все-все-все пробовала. Хиромантию, Хиромантию я маст, знаю, да. она занимал свое время. Да, достаточно долго. И вот эти монетки, когда кидаешь и думаешь, блин, сейчас я точно узнаю ответ на свой вопрос, а когда тебе дают набор несвязанных фраз, когда ты не понимаешь, что это такое, да, это даже не карты Таро, когда ты можешь выбрать мозгом либо ту, либо другую стратегию, да, там все-таки две стратегии выбираются, а здесь шесть. И ты не понимаешь, как это сочетание сочетать. И а, мне очень нравится. Э, ну, нумерология, что же поэтому, по этому, по-моему, принцип построен по да? Мне ну, нумерология нет, немножко нет, там, там нет, есть конкретные нет. цифры. Мне очень нравится дизайн тем, что вот эту мудрую книгу «Перемен» и «Философию дзин» они переложили на удобоваримый язык для современного европейского человека. И абсолютно любой человек, который глубоко в этом не разбирается, может понять, что на самом деле поможет ему, какая стратегия, позволит ему быть успешным и позволит ему раскрыть свои таланты и свои потенциалы. Ну и так, профиль. Эта тема очень такая обширная, поэтому начнем мы, наверное, с таких классических сочетаний, классических сочетаний, которые очень резко выделяют людей из толпы. И прям можно понять, нескольким можно прям за, задать вопрос народу? Кого, как, как, какой, кто первый запрос пришлет? Про тот профиль расскажем. Да, естественно, ребята, у кого какой запрос, давайте профиль пиши. Кто хотел? Я хочу сейчас рассказать про свой. задать тебе вопрос про свой, так скажем, у меня все профили любимые, но mm. один такой яркий профиль, это 1.3. Ну, no, еще бы, у меня сын 1.3, про них очень много знаю. Что, начинать? Да, 1.3. Пока народ Да, а вы решаете, готовьте да. свои вопросы. 1.3, исследователь как это сказать, исследователь-мученик, так называемый профиль. Единицы – это вообще фундамент всего, и это очень важно понимать принцип единички. Вообще, что такое профиль? Это первая цифра – это личность, это то, что я осознаю. Да? Это то, что я реально, кем я себя считаю, это моя роль в этой жизни, которую я здесь наилучшим образом могу реализовать. Это то, на что у меня есть максимально потенции, на что у меня есть максимальная мотивация, и куда меня все время будет втаскивать, переть. Это то, что я осознаю. И вторая цифра, тройка, допустим, если 1 и 3, да, тройка, это бессознательная активация, это линия бессознательная, это то, что зашито в моем теле, это то, куда мне будет перед тело, это то, что меня бессознательно всегда будет интересовать. Но это точно, тяга не меньше, но я этот вопрос вылавливаю по факту. То есть их, я уже оказался вот в этом контексте, и меня приперло сюда вот это. Но я... это, если мы осознанно отслеживаем причинно следственную связь наших действий. Ну, а, ну, да. Поэтому, вот чем отличается, например, дизайн от астрологии и нумерологии, Олег вот сейчас задавал такой вопрос, я хочу сказать, что все остальные науки, да, неважно какие, они работают только по личности. Область бессознательного они не трогают. Поэтому вот это сочетание дуальности, которое у нас во всем проявляется, да, очень хорошо показывает, что мы не просто личность. Такая, да. Мы не просто личность. Человека нужно рассматривать целиком. И его двойственность, его дуальность, она как раз и заключается в том, что у нас есть область бессознательного, на которую мы не можем влиять, потому что она все равно из нас вылезет. И есть личность, которая у нас хочет чего-то достичь, как-то реализоваться и свое эго показать. Ну, я хочу сказать, откуда вообще появился профиль, что такое профиль, mm -hmm. чтобы понимать, да. У нас мы находимся здесь, э, мы получаем как бы с рождения определенность э, некую, да, посредством запечатки проходящего через нас нейтринного потока. На момент рождения за 88 дней до рождения это наши бессознательная активация. вот э, Максимально э, на нас влияют две планеты. Это Солнце и Земля. И вот Солнце и Земля, они э, формируют основную нашу определенность, это 70% влияния на нашу, э, скажем так, на, на, на, наш, на нашу определенность. Наши качества, на 70% сформированы Солнцем и Землей. И вот как раз, когда мы видим, какими, как, какие ворота активировала Солнце и Земля личности, Солнце и Земля дизайна, они эти ворота активированы в, определенном, э, в определенных линиях в формате определенной линии. И вот именно эти линии, они являются линиями нашего профиля. Профиль — это Солнце-Земля личности, чтобы вы понимали. А, солнце является отцом, мать — Земля. Солнце говорит о той теме, с которой мы пришли работать сюда, а, на, в этом воплощении. Да. А Земля говорит о том, через что мы лучшим образом это реализовать. И вот эти два показателя — они как бы, мы получаем задачу, с которой мы приходим, реализуем ее через показатель земной. То есть от отца к матери, через нас проходят эти энергии. И как бы вот эта тема, с которой мы приходим работать в эту жизнь. Вот это вот как раз профиль, это и есть та тема, которая всегда будет волновать. Это дело про... жизни такое. Даже не дело, наверное, это какой-то, как он как как называют, иногда дизайн, костюм, который там одевается, или там как, какая-то тема, которая... Ос особенности, которые всегда тебя будут всегда будут тебя, как сказать, формировать. И вот единица, она здесь движима страхом незнания, потому что это молодой профиль, это молодая такая душа, скажем так, приходящая в этот мир, познавать этот мир, они не знают ничего, они, у них страх ничего не знать. И единица, она, почему исследователь? Потому что страх незнания движет человека разобраться до самых глубин, разобраться настолько в глубь, чтобы вообще прям вот иметь какое-то хотя бы спокойствие. То есть он не успокоится. Это не от того, что он такой любознательный. Вернее, любознательный, потому что им движет страх. Если он что-то не знает, он не успокоится не потому, что ему делать нечего, а потому что он, ему страшно в этом мире. Он страшно что-то не знать. Если я. Это страх смерти. Если я что-то не контролирую, если я что-то не знаю, я могу умереть. Это страх который движет, как бы я обеспечу себе безопасность, когда я буду этим управлять, когда я это буду знать. Ну, он этого никогда не делает. Ну, он никогда не обеспечит, да. Да, я согласен, хороший поправку. До самой до самой смерти он все равно. Все равно будет все равно будет разбираться. Поэтому единица это большие исследователи. Все, за что они берутся, они, очень важно понимать, будут копать до самых глубин. И эти люди, они до 30 лет. Они погружены в глубокое исследование всего У меня сына 1,3 Это 250 вопросов Он интересуется всем Если у вас ребенок 1,3 Ребята, это сломанные игрушки игрушка, это нормально как, Игрушка живет ровно 2 секунды, пока он ее не сломает Он должен найти, как ее убить Он должен найти, как ее сломать Кошка у нас изучала с точки зрения того, насколько она живучая Да я реально говорю, реальные вещи То есть он сделал какие-то чудеса с этой кошкой Я думал, бедная, как она выживает В итоге мы ее отдали кошка не А Обратите внимание да. на мудрость родителя, да, который знает дизайн профиль своего ребенка. Он не ребенка начал насиловать и да ломать. Я, там да, было такое, что тоже, даже раздражает, ты его купишь игрушечку, которая тебе, в ну, в детстве не хватало какой-то да. пистолет классный. И сынок, бластер тебе, все, забрали Две секунды. Твою мать. Только купил, денег потратил на все. Это куча игрушек, которые перестают интересовать, как только он в них разберется. Его интересует ровно это единица. А то, что, Да, что-то. А единица, да. а, единица по личности, то, что им движет а, бессознательно, его тело всегда будет ввести его в какой-либо опыт. А, тройка это пройти какой-то опыт, пережить на себе, чтобы познать, чего не надо делать. Они показывают этому миру, куда ходить не надо. Я там был? Да, я там был. Это нет, люди получают, получают информацию только эмпирическим путем. Этим людям без говорить, давай я тебя научу, или там, знаете, есть такой как бы дурак учится на чужих ошибках умный на своих. Вот это тот дурак, который только на, свои, на своих учится. Ой, дурак умный, я двойные тройки, я знаю, что это такое. Это человек, который еще из одного опыта не вышел, но уже пошел в другой. И так как тройки, они все время здесь влекомы наступить на какие-то грабли, да, они здесь. Одарены таким даром а, иммунитета такого своеобразного. Это не физический иммунитет, а иммунитет к тому, чтобы вставать, упав. Они как бы они не попадали в какие-то ситуации, они защищены. Они все время, а, попадая в геморрой, очень легко отряхиваются и не успели из одного геморроя выйти, уже не в другом. Это вот живой пример по мне. Я выезжаю, мне надо встретить друзей а, на машине и сугробы. Моя машина вообще не про сугробы. Я думаю, а вдруг... Говорит, тройка. Нормальные люди с пятым профилем. Как Денина, пятый да? Шестой. Шестой, да. Что, больной? Да. <свят> я сел. Жена говорит, ну это же очевидно. Я говорю, ну проверили. Надо попробовать. Проверили. Два часа откапывался. Как вы думаете, я уехал назад? Во, я поехал дальше. <свят> вот девушка ко мне приходит на прочтение. Мы начинаем разбирать. Ну вот у меня там тяжелые отношения были с прошлым парнем, -пам -пам. вот мы сейчас разошлись, Трам -пам -пам -пам. следующий вопрос, а ну мне интересно про новые отношения. Это человек, который не успел пережить старые отношения, он уже в новых отношениях. Можно назвать это оптимизмом? Да, наверное, да, да, наверное, вот они очень большие оптимисты в этом плане, да, с одной стороны, их влечет любой опыт. Тройка, она всегда живет по принципу стреляем, смотрим, куда упал, мы не будем целиться, просто пальнуть, посмотрим, а-а, после этого подправить. Это а, существа, которые в обязательном порядке сначала должны войти в опыт, мы сначала действуем, а потом смотрим. Почему мы, потому что я тройка, я знаю, что это такое. Вот один и три, исследователь, который вечно влетает в какие-то геморрои, его тело тянет во все... То есть они инструкции пяшки, не да. читают? Они купили... Нет, как раз я тебе могу сказать, вот тут единицы его будет, он будет исследовать, да, да, наверное, ты права, они не читают, они сначала попробовали, потом, сломали, а потом, потом будут разбираться, читать, да. да, потом то будут да. разбираться, но разберутся до самого корня. Да, да. то есть да, они да. и в интернете потом почитают, почему да. они сломали это, да, почему нельзя да, так это, было это, делать, но это, это уже будет тек, потом, да, да это, да, это да. уже будет потом. Итак, 1.3 мы с вами разобрали, такой часто встречающийся профиль.